Спасибо тебе, Иисус. Отец, мы благодарим тебя сегодня за Твое Слово. Слово Божие благословлено. Благодаря Ему мы благословлены. Слову живого Бога, Всевышнего Бога. Наше мышление преисполнено почтение в отношении Твоего Слова. Это то же самое Слово, которое сотворило все материальные вещи и миллиарды километров, вселенной и галактик, и больше, чем может постигнуть наш разум. Но, тем не менее, оно очень драгоценно для нас и является очень личным для нас. Это слово нашего Небесного Отца, и это слово говорит, что Ты послал Слово Свое и исцелил нас, и Твое Слово стало плотью и обитало с нами, Его имя Иисус. Как мы привилегированы! как мы благословлены быть почтенными присутствием Твоего Святого Духа сегодня на этом месте. И мы молимся о том, чтобы наши глаза, наш разум и наше сердце были открыты чтобы получить откровение с небес. И, Отец, я прошу Тебя, чтобы то же самое помазание, точно и ясно доносить это слово, пребывало на людях, чтобы они точно так же, точно и ясно его слышали. Спасибо Тебе за то, что Ты любишь нас. Спасибо Тебе за то, что Ты первый возлюбил нас, чтобы мы могли любить Тебя всем нашим сердцем, всем нашим разумом, всей нашей душою и крепостью. Спасибо тебе. Я молюсь о том, чтобы каждого человека, присутствующего здесь или смотрящего нас по телевизору или через интернет, коснулась сила живого Бога Всемогущего, чтобы они еще более близко познали тебя. Во имя Иисуса. Аминь. Послание Галатам, третья глава. Очень известное местописание. Мы читали его много-много раз, но мы посмотрим на него сегодня несколько с другой точки зрения. Галатам 3 глава. Давайте начнем читать 6 стиха. «Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Познайте же, что верующие...» Вы верующие? Вы живете верой? Или вы просто о ней говорите? Нет, мы живем верой, верно? Это наш образ жизни. Авраам поверил Богу. Мы верим Богу. Вот что такое вера. Когда вы верите тому, что Бог уже сказал, и затем поступаете на основании этого так же быстро, как бы вы поступили по слову адвоката или врача, или очень проверенного друга. Слава Богу! Поступайте на основании этого. Это истина. У нас есть завет с Богом. Это завет между Богом Отцом и воскресшим, прославленным и потому бессмертным Иисусом, Сыном Божьим. Этот завет заключен между Отцом и Сыном. И мы с вами являемся причастниками этого завета в Иисусе. Вы не можете нарушить этот завет. Он заключен между Богом и Иисусом. Вы не можете его нарушить. Вы можете нарушить ваши взаимоотношения с ним, но вы не можете нарушить этот завет. Он нерушим, он навсегда. И на нем нет проклятия. Аллилуйя. О, слава. Говорю вам прямо сейчас. Аллилуйя. Седьмой стих. «Познайте же, что верующие — суть сыны Авраама». И Писание, провидя, что Бог верой оправдает язычников, предвозвестило Аврааму, «В тебе благословятся все народы». Позвольте мне немного на этом остановиться. О чем он говорит? Мы говорим о благословении Эдемского сада. Бог сотворил человека. Он насадил сад. Он сотворил человека и поместил его в него. И Он благословил человека, сказав, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, владычествуйте над ней и обладайте ею. Власть высшего ранга. Когда-либо высвобожденная на земле. Аминь. Сама сила и власть, которую использовал Бог, чтобы сотворить все это, Он возложил ее на этого человека. На нашем языке, в нашем переводе Библии, это называется благословением Господним. И мы знаем, что с ним произошло. Адам... Грех пришел в мир, и грехом смерть, и было высвобождено проклятие. И теперь вместо веры у него был страх, теперь вместо жизни у него была смерть, теперь вместо благословения было проклятие, и проклятие на этой планете вышло из Адама. Раньше это было благословением, но теперь вы можете себе представить, насколько сильным было и является благословение. Но вы достаточно хорошо знаете Бога, чтобы знать, что Он никогда не ставит на человека крест. Он не остановился и не сказал, ну, знаете, наверное, наверное, я проиграл. Нет. Он сразу же начал осуществлять свой план, чтобы вернуть назад это благословение. Давайте прочитаем 13 стих. Христос искупил нас от клятвы или проклятия закона. И мы не будем тратить сейчас время на то, чтобы открывать это местописание, но в 8 главе послания к римлянам апостол Павел написал церкви в Риме, «Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Здесь вы видите, как два этих закона приведены в это место Писания. Христос искупил нас от проклятия закона греха и смерти, ибо написано: «Проклят всяк, висящий на древе», дабы благословение Авраамова распространилось на Хама и Иофета, на язычников, на всех остальных нас, через Христа Иисуса. О, аллилуйя! Я счастлив от своей проповеди. Слава Богу! Аминь! Итак, чтобы нам получить обещанного Духа верою, и 28 стих «Нет уже иудея, не язычника, нет раба, не свободного, нет мужеского пола, не женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе». Если же вы Христовы, или если вы во Христе, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники. Аллилуйя! Мы семя Авраама, и мы наследники по обетованию которым является благословение Господне. Это благословение было высвобождено в Иисусе, чтобы мы с вами могли иметь внутри себя эту творящую, созидающую Эдемский сад, силу. Разве вы не помните, что произошло с Иосифом? В той семье родился этот пророк. Они были семенем Авраама, но они стали настолько необузданными, они настолько уклонились влево, что в их семье никак не могло работать какое-либо благословение. Оно принадлежало им. Бог сказал им об этом. Аврааму, Исааку, Иакову. Бог сказал им. Он явился им и сказал им. У них не было Библии. «Я благословлю тебя. Я исполню ту клятву, которая поклялся твоему отцу Аврааму». Что ж, именно это он сегодня и делает. Исполняет эту клятву. Вы становитесь на нее в вере, как это сделал Авраам. И он исполнил ее. Он не будет исполнять кучу громко кричащей, горланищей, причитающей, ведущей себя по младенческой религии. Но он по-прежнему исполняет клятву. Аминь. Она такая же живая, какой и была. И он никогда не изменяется. Он вчера, сегодня и вовеки тот же. И у вас в руках есть копия этой клятвы. У вас есть копия обоих этих заветов. Они оба кровные заветы. И Новый Завет ратифицировал ветхий в крови Господа Иисуса Христа. И он благословлен отсутствием проклятия, потому что Иисус взял на себя проклятие. Аллилуйя. Итак. Мы здесь кое с чем разбираемся. Говоря об Иосифе, его братья выкинули этот глупый номер, который они выкинули. Благодаря Богу в их семье родился пророк, и Бог дал ему сон, и затем дал подтверждающий это сон. Он был еще молодым парнем, но он радовался этому. Он знал, что это было от Бога, но всех остальных это совершенно не радовало. И они приложили все усилия, чтобы избавиться от Иосифа. Но на Иосифе пребывало благословение Господне, и он не нарушал его. Он держался за эти сны. Именно так мы с вами должны держаться за Слово Божье. Он держался за эти сны, он не нарушал их. Даже когда его посадили в тюрьму, даже когда он понравился жене своего начальника, что бы они ни сделали, он не собирался нарушать этот сон. Он сказал, как я могу так поступить с своим мужем и моим Богом? Я не буду этого делать. И он оказался в тюрьме. Что ж, позвольте мне у вас кое-что спросить. Когда его продали Патифару... Патифар был высокопоставленным боевым офицером. Он был военно И он также владел собственностью. У него был скот, у него была земля и так далее. Что ж, на Иосифе пребывало благословение Господне. Но он был еще совсем молод. Откуда он мог что-либо знать о том, как управлять и вести хозяйство? Он никогда ничем не управлял. Благословение Господне научило его этому. Благословение Господне сделало его богатым. Только его богатство пришло к тому человеку, который являлся его господином. Аминь. И вот этот военноначальник продолжал становиться все богаче и богаче. Дошло до того, что у него было столько всего, что он даже не знал, что у него было. Он потерял этому счет. В конце концов, он передал управление всем этим Иосифу. И благословение Господне обогащает. И оно работало в этом молодом человеке. Потом Иосиф оказывается в тюрьме из-за той ненормальной женщины. Его посадили в тюрьму. Что он знает о тюрьме? Он никогда не был в тюрьме, но благословение Господне научило его тому, как управлять тюрьмой, и вскоре вся тюрьма находилась под его начальством. Все шло там просто гладко. Он стал помощником начальника политической тюрьмы. Благословение Господне было в действии, и он продолжал держаться за эти сны. И вы знаете всю эту историю. Фараону приснился сон, и он хотел узнать ответ на него. Поэтому они послали за Иосифом. Он, наконец, выбрался из той тюрьмы, точнее, из темницы. В те дни не было исправительных тюрем. Там не предусматривалось раскаяние. И они отправились за ним в ту темницу, забрали его оттуда, привели его туда и сказали, «Как мы понимаем, ты понимаешь сны». Иосиф ответил, «Бог их понимает». Но он просто добавил, «Хорошо, расскажите мне ваш сон». У него была вера в Бога, и у него была вера в работу этого благословения. И он был полон намерения рассказать фараону, что в точности этот сон означал. И Бог не только дал ему ответ на этот сон, Он дал ему план того, что делать перед лицом надвигавшегося голода. Куда бы он ни шел, и что бы он ни делал, на нем пребывало благословение Господне, пока он ходил верой, и он отказывался ее нарушать. Что бы они с ним ни делали, он просто оставался благословленным и оставался в вере. Аминь. Когда он был в темнице, там вместе с ним оказались два человека из штата Фараона им приснились сны и иосиф истолковал им их сны они должны были вспомнить и рассказать фараона об иосифе но так или иначе они забыли о нем и он просидел в темнице еще два года меня бы это разозлило что ж посмотрим истолкую ли я вам хоть еще один ваш глупый сон вы снова получили свою работу и забыли обо мне но нет иосиф просто продолжал быть благословленным он научился иметь веру в это благословение. К этому времени он знал, что оно было на нем. И ко времени исполнения той части сна фараона, которая касалась голода, ему было 30 лет. Он стал премьер-министром Египта. Более того, прежде чем тот голод закончился, в его руках в его собственности, послушайте меня, в его руках были все деньги в Египте. Деньги потеряли силу. Не сказано, что они стали ничего не стоящими, но они потеряли силу, потому что за них нечего было купить. Был голод, глубокая депрессия, спад, трудные времена. Также в его руках оказались документы подтверждающие его право на собственность всей земли в Египте. Это было в том плане, которое дало ему это благословение, которое привело это в его руки, и люди сами продали себя ему в рабство. Он владел всеми деньгами, он владел всей землей, и он фактически владел всеми людьми в Египте. Но он не оставил это себе. Он отдал это фараону, сделав фараона самым богатым человеком на планете. И я сказал все это, чтобы подвести вас к следующему. Вы все еще меня слушаете? Тот избранный участок собственности, называемый Гесем, который был дан ему, чтобы он там жил, дан ему в его собственность. Это благословение пришло на это место, называемое Гесем. Аллилуйя. Итак, вы уже открыли книгу Исход? Восьмая глава. Это уже много-много-много-много лет спустя. И у Израиля трудные времена в Египте начались только в последние 35-50 лет. Потому что фараоны помнили Иосифа. Благодаря Иосифу, Фараоны были весьма богаты. Но вот у них появился этот ненормальный фараон. Он злой и подлый. И в восьмой главе книги «Исход» давайте прочитаем двадцатый стих. «И сказал Господь Моисею, завтра встань рано и явись пред лице фараона». Вот!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 Вам не захочется увидеть у себя в доме хоть одну из них, могу вам гарантировать. Все Это были плохие твари. «И наполнятся домы египтян песями, мухами и сама земля, на которой они живут. И отделю, я разделю, я проведу линию в тот день землю Гесем, на которой пребывает «Народ мой, и там не будет петь их мух». Четыреста лет спустя на Гесеме по-прежнему пребывало благословение Господне. И Бог сказал, «Там есть стена, через которую эти мухи не могут проникнуть». Итак, давайте пойдем дальше. И...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 Я хочу, чтобы вы вернулись в 8 главу, где он сказал, «Я делю в тот день землю Гесем, на которой пребывает народ Мой, и там не будет песь их мух, дабы ты знал, что я Господь среди земли, я сделаю разделение между народом Моим и между народом Твоим. Завтра будет сие знамение». И у меня в Библии здесь есть сноска. У вас есть такая? У меня в Библии рядом со словом «разделение» стоит маленькая цифра. И в сноске говорится «искупление». Мы были искуплены от проклятия закона греха и смерти. Есть закон, между проклятием и благословением. Почему Бог это сделал? Почему Он поместил это там? Почему это благословение было по-прежнему таким сильным? Потому что Он с самого начала это сделал. Хотите узнать? Посмотрите шестую главу. У брат Коплан, все это было только для иудеев. Нет, это было для семени Авраама. Иуда был лишь одним коленом. Аминь. Шестая глава. «И сказал Господь Моисею, «Теперь увидишь ты, что я сделаю с фараоном, по действию руки крепкой он отпустит их. По действию руки крепкой даже выгонит их из земли своей. Из земли своей. И говорил Господь Моисею, сказал ему, «Я Господь, я Йодхей Вавхей. Я являлся Аврааму Исаку Якову с именем Эль-Шадай, а с именем Йодхей Вавхей не открылся им». Я поставил завет мой с ними, чтобы дать им землю хананскую, землю странствования их, в они странствовали. И я услышал стенание сынов Израилевых о том, что египтяне держат их в рабстве, и вспомнил завет мой. Завет Авраама! Завет мой, завет Авраама! Если вы во Христе, то вы семя Авраамова, «И по обетованию наследники вам принадлежит, вам принадлежит эта стена. Вам она принадлежит даже больше, чем принадлежала им». Их завет был заключен на крови животных и крови кожи мужчины. Но этот завет заключен на драгоценной крови Иисуса. «Боже мой, я счастлив от своей проповеди». Слава Богу! Мы любим Тебя. Мы славим Тебя. Мы так благодарны за Твою благость, за Твою доброту к нам каждый день, каждый день каждого года. Ты потрясающий и замечательный. И мы благодарим Тебя за это. Спасибо Тебе, Отец, за всех людей, которые здесь собрались, за то, что они пришли. И они пришли, чтобы услышать Слово Божье. Мы молимся за то, чтобы для каждого из вас это было замечательное и прекрасное время, вдали от всего, кроме Слова Божьего, и чтобы Слово Божье исходило от каждого проповедника и действовало в вашей жизни во имя Иисуса. Отец, даруй нам Слово провещевай, даруй нам освобождение, даруй исцеление, даруй мир, даруй восторг от того, что ты для нас сделал и делаешь. Дай нам откровение на этой неделе, Господь. Яви себя могущественным и вызывающим благоговение образом. Дай мне сегодня слово провещевать, и дай нам способность слышать во имя Иисуса. Аминь. Аллилуйя! Можете садиться. Господь такой замечательный к нам. Мы еще немного поговорим о вере. Слава Богу! Вера! Итак, давайте снова откроем одиннадцатую главу Евангелия от Марка. Мы начнем с одиннадцатого стиха. Посмотрим. Давайте начнем с двадцать стиха, одиннадцатой главы. Иисус, отвечая, говорит им. Это произошло уже после смоковницы. Они уже прошли мимо смоковницы. Однажды Иисус сказал, «Отныне да не вкушает от тебя никто плода вовек». И на следующий день, когда они проходили мимо, эта смоковница уже засохла, увяла. «Имейте веру Божию», — сказал Иисус. Ученики спросили об этом. Они сказали, «Рави, споковница, которую ты проклял, засохла? Как он ее проклял? Он сказал, «Отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек». Иисус, отвечая, говорит им, «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто...» скажет Горесей, «Поднимись и вергнись в море, и не усомниться в сердце своем». Как вылечиться от сомнений в своем сердце? С помощью Слова Божьего, когда оно находится в нем. Оно искореняет сомнения, изгоняет его, и тогда мы верим Слову Божьему. «И не усомниться в сердце своем, но поверить, что сбудется по словам его». Будет ему, что они скажут. Итак, мы должны учитывать, что наши слова обладают силой, не только когда мы молимся, не только когда мы активно верим и исповедуем что-то, исполнение чего мы хотим. Но Иисус сказал, что мы верим и в то, что мы говорим, произнося другие слова. Мы должны знать, что наши слова обладают силой, чтобы все менять. И мы должны проявлять в этом постоянство. Если вы говорите слова веры только когда у вас неприятности, у вас не будет сильной веры. Неприятности будут, на вас будет оказано давление, будут происходить разные вещи, и вам понадобится ваша вера. Но если у вас есть вера, если Слово Божье будет поступать в ваши глаза и уши, опускаться в ваше сердце, и вы будете в это верить вы будете позволять Ему менять вас. Не знаю, я никогда не пробовала жить так, но не думаю, что вы добьетесь больших результатов в жизни, если будете становиться духовными только когда вам что-то нужно. Если вы собираетесь иметь веру в Слово Божье, вы будете иметь веру постоянно, а не только когда появляются неприятности. И еще одна вещь, о которой я хочу сегодня поговорить, это послушание. Вера подразумевает не только то, что вы говорите, что вы верите. Но если у вас есть вера, и вы верите Богу, тогда, если вы хотите занять такое положение, чтобы получить ответ, вы позволяете вашей жизни измениться, чтобы проявить послушание Богу. Что Он говорит, то мы и делаем. Если вы просто читаете Слово Божье только потому, что вы должны его читать, но не позволяете Ему проговаривать к вам, не позволяйте Ему исправлять вас, менять вас. Каждый день, читая Слово Божье, вы должны читать его и менять то, что, как вы видите, противоречит тому, как вы разговариваете, или как вы верите, или как вы себя ведете. Это ставит вас в положение, чтобы принимать. Мы — дети Всевышнего Бога. Он — наш Отец. Он заботится о нас. Он хочет нас благословить. И полное благословение, в котором мы с вами можем жить, это когда мы позволяем Слову Божьему диктовать нам, как жить, что говорить, что не говорить, что делать, что не делать. Если мы обнаруживаем что-то неугодное Богу, возьмем, к примеру, ссору. В Библии сказано, где ссора, там неустройство и все худое. Ссора — это зло. Ссориться — это значит быть в дисгармонии с другими людьми. И еще в Писании говорится о любви. Мы знаем, что вера действует любовью, поэтому мы видим, как ссора, которая приносит неустройство и считается в Писании злом, как она не дает нашей вере действовать. Могу ручаться, что большинство из вас женаты. И говорю вам, если вы можете жить в мире дома, вы сможете жить в мире где угодно. Противоположности притягиваются, а потом они женятся. И это прекрасно удается, если вы не сходите с этого курса. Но время от времени наступает давление. А на самом деле это бывает постоянно. Мы с Кеннетом уже стали чрезвычайно похожи за все эти годы. Мы очень похожи. Но когда мы создали семью, мы были совершенно разными. Но в нашей жизни было задействовано Слово Божье. Мы оба начали сосредотачиваться на Слове Божьем, чтобы ходить в любви, правильно разговаривать, произносить слова любви, ходить верой. И Слово Божье привело нас к замечательному согласию. Хорошее выражение, не так ли? Замечательное согласие. И мы с Кеннетом сейчас действительно живем днями неба на земле. Мы прекрасно проводим время. Мы наслаждаемся обществом друг друга. Мы удовлетворены, счастливы. У нас все в порядке, мы благословлены, мы хорошо себя чувствуем, слава Богу. Как Кеннет уже говорил, мы не принимаем никаких лекарств, которые как-то влияют на наши тела или на наш разум. Мы стоим на Слове Божьем. И это приведет в норму ваше тело, ваш разум. Ваш брак. Это поможет вам иметь что? Дни неба на земле. Именно этого Бог хочет для всех нас. Итак, в 11 главе Евангелия от Марка сказано, «Имейте веру Божию». А затем сказано, «Если кто скажет, горе сей, так мы знаем, что это подходит для каждого». Этот «кто?» Это «вы». Это «я». Мы говорим «горе». Мы говорим «проблеме». Мы говорим, «Долг, ты убираешься из моей жизни. Я запрещаю тебе во имя Иисуса. Я приказываю тебе быть оплаченным. Или ссора, я запрещаю тебе во имя Иисуса. Убирайся из моего дома. Убирайся из моей семьи. Я связываю тебя во имя Господа Иисуса Христа». Или мы подчиняемся хорошим вещам, таким как любовь, радость, мир. «Господь, я принимаю сегодня проявленные плоды Духа. Я принимаю любовь, радость, мир, благость, милосердие, верность, кротость, самоконтроль. Я сегодня действую на основании этого. Я принимаю это, плод Духа». Невозможно иметь неудачный день, когда вы ходите в любви, радости, мире, благости, доброте, верности, кротости, самоконтроле. Невозможно таким образом иметь плохой день. А мы внутри именно такие. Поэтому для того, чтобы ходить верой, ходить в Слове Божьем, нам надо обновлять наш разум, меняться. Причина, почему мы ежедневно читаем Слово Божье, не в том, чтобы сказать, «Я читал Слово Божье каждый день на этой неделе», или «Каждый день в этом месяце», или «Каждый день в этом году». Причина в том, что мы позволяем Ему проговаривать к нам, проговаривать о том, как поступать, что говорить, как думать и что делать. Слава Богу! Оно говорит нам. Так что исправьте свои слова, если вы говорили неправильные слова, исполнение которых вы не хотите. Я хочу, чтобы вы посмотрели на следующий факт. Здесь сказано, что вера верит, что она получает ответ. Будет ему, что не скажет. «Потому говорю вам, все» — это обычные вещи. «Чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Если вы найдете значение слова «получать», то оно означает «брать». Именно так я хочу назвать сегодняшнюю проповедь. Я хочу назвать ее «Вера это берет». «Вера это берет». Вот что это означает. «Все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите». Когда вы во многих местах в Слове Божьем видите слово «получать», это означает, что вы это берете. Вы понимаете, что для нас вы это получаете, это как получение подарка на день рождения. Кто-то предлагает вам подарок на день рождения, и тогда вы его берете. Но вы не идете куда-то за подарком на день рождения. Его вам предлагают. Именно так мы должны поступать со всеми замечательными благами, записанными в Слове Божьем, такими как процветание, исцеление. Мы видим это записанным в Слове Божьем. И тогда мы это берем. И в Писании говорится о том, как брать силою употребляющие усилия берут это силою. Мы это берем. Вы не можете быть слабой сестрой, если вы собираетесь ходить верой. Вам нужно быть сильной в Господе и в силе Его могущества, и вам придется взять Слово Божье. У нас есть враг, его зовут Сатана, и он не хочет, чтобы мы у него что-то забирали. Он хочет иметь контроль. Весь его интерес в контроле. Он хочет иметь контроль, например, над нашими деньгами. Если сатана сможет держать церковь в нищете, это ему выгодно. Он тогда сможет делать плохие вещи. Это хорошо для него, но плохо для всех остальных. Если он сможет держать церковь, допустим, вашу церковь, ту, куда вы ходите, если люди не дают пожертвования, не сеют, не дают десятину, то не будет денег на постройку нового здания. Так что он пытается забрать то, что нам принадлежит, чтобы ему не пришлось иметь дело с нами в этой сфере. Но мы забираем то, что нам принадлежит у него, и его царство. Аминь. Мы берем это. Скажите, вера берет. Вера берет. Если это исцеление... Вы обращаетесь к местам Писания об исцелении и берете свое исцеление. Как вера берет? Она берет это в свои глаза. Она вкладывает это в свои уши. Это попадает в ее сердце, и это исходит из ее уст. Именно так вы берете. Невозможно взять что-то верой и иметь уста полные слов неверия. Ведь в Библии сказано, «От избытка сердца говорят уста». И мы знаем, как изменить свои уста. Это происходит не без усилия. На это нужно время. Но от избытка сердца говорят уста. Поэтому мы направляем свои глаза и уши на Слово Божье, уделяем внимание Слову Божьему. И через наши глаза и уши, как это происходит на этой неделе, оно попадает в наше сердце. А затем оно нам проговаривает. Вера приходит от чего? От слышания, а слышание от Слова Божия. Полезно читать для себя вслух. Поэтому, если вы в такой ситуации, когда требуется вера, я хочу, чтобы вы из сегодняшнего послания усвоили следующее. Вера берет. Вера? Скажите, вера? Вера берет это. Я беру это своей верой. Слава Богу. И запомните вот что. Нельзя полагаться на чью-то веру. Вы не можете пойти к пастору и сказать, «Пастор, мне нужен дом, мне нужна машина, мне нужно то или это, и я хочу, чтобы вы за меня позаботились об этом». Пастор занимается пасторскими делами. Он тоже хочет машину, дом, то, в чем он нуждается, возможно, исцеление. Нет, вы сами заботитесь о своей ситуации. Нельзя полагаться на веру других людей. Другие люди могут быть заняты, их может не быть в городе, могут быть разные обстоятельства. Развивайте свою веру. Как мы развили свою веру? Мы научились воспринимать Слово Божье буквально. Я начала с чтения расширенного перевода Библии в то самое время, когда мы узнали о вере. И я просто поглощала Библию. Я научилась воспринимать ее буквально. Что бы в ней ни было сказано Я это брала. Понимаете, я беру Слово Божье. Слово Божье приносит веру, а вера берет это, чтобы это ни было. Таким образом, шансы у всех равные. Любой может иметь веру. Не бывает, что лишь некоторые имеют такое призвание. Люди призваны выполнять определенные задания, но я сейчас говорю о простой жизни верой изо дня в день. Это доступно кому угодно. Иисус доступен для кого угодно. Любой, кто делает Иисуса Господом своей жизни, может родиться свыше в Царство Божье и иметь Иисуса как своего Господа. Любое может исполниться Духа Святого, если попросит и примет. Видите? У всех равные возможности. Это доступно каждому. Вы должны сражаться за то, о чем вы верите, потому что сатана попытается переубедить вас. Он вор и грабитель. Именно поэтому он назван вором. Он попытается украсть вашу мечту. Украсть ее, забрать. Как он крадет у нас? Он уговаривает нас не верить и сомневаться. И мы сами в это вступаем. Поэтому в чем бы вы ни нуждались в своей жизни? Если это исцеление, обратитесь к Слову Божьему и прочитайте места Писания об исцелении. Если это ваша семья, найдите места Писания о семье, найдите места Писания о вере и продолжайте стоять на их основании. Ежедневно перечитывайте их, поскольку... Что это делает? Вы вкладываете эти места Писания в свои глаза и уши каждый день. И это опускается в ваше сердце. Это удерживается в вашем сердце и исходит из ваших уст верой. Не говорите ничего другого. Если вы не хотите, чтобы это произошло, не говорите это. Вы скажете, «Ну, я не думаю, что смогу». Я не сказала, что это для слабаков. Я знаю, нелегко продолжать говорить правильные слова, когда видишь лишь неправильное. Но говорю вам, это выполнимо. И таково для вас Слово Божье и воля Божья. Аллилуйя! И требуется также усердие в чтении Слова Божьего. Невозможно иметь сильную веру, читая Библию время от времени. Итак, вера говорит, «Я это принимаю», что означает «Я это беру, и у меня это есть». Вера восстанавливает утраченное и то, что, казалось бы, навсегда пропало. Вера занимает новую позицию. Вера творит, если необходимо. Слава Богу! Вера восстанавливает, вера занимает новую позицию. Слава Богу! И вера творит, если необходимо. Бог сотворил мир верой. Слава Богу! Ничего не было сотворено без веры, сказано в Писании. Вы родились от Бога. Вы — Дитя Божье, и у вас есть Божья вера. Это единственный вид веры, который приходит от Слова Божьего. В Слове Божьем нет слабой веры. В нем есть Божий вид веры. Если у вас есть вера, то это Божья вера. Что это для нас означает? Это означает, что Бог может все. Если Он вложил в меня свою веру, тогда Он поддержит мои слова. Он поддержит свое Писание. Я стою на основании Его слов, и Он это поддержит. Вера берет, слава Богу. Вера берет. Что? Все, что угодно. Все, в чем вы нуждаетесь, что согласуется со Словом Божьим. И тогда Иисус сказал, «Потому говорю». То есть Иисус уже говорит то, что должно исполниться. «Потому говорю вам». Это Иисус обращается к нам с вами. «Потому говорю вам». Все, чего не будете просить, разве это не охватывает все? Все, что вы желаете, это охватывает все. Все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите. Или берете это, и будет вам.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 Так как Божья вера не действует от злых людей. Именно поэтому Он нам сказал, что наш закон ⁇ это закон любви. Видите, это ставит точку в этом вопросе. Мы ходим в любви. Любовь не принимает во внимание причиненное зло, не обращает внимания на перенесенную несправедливость, не радуется несправедливости или неправедности, но радуется, когда побеждает истина. Любовь не обидчива, не раздражительна и не злопамятна. Я уже говорила это. Любовь никогда не терпит поражений. Поэтому любовь Божья в вас удержит вас от поражений. Она удержит вас, чтобы вы не сказали что-то неправильно, не поступали неправильно. Говорю вам, когда вы читаете Библию, читайте ее с таким отношением. «Господь, я хочу, чтобы Ты меня исправлял. Покажи мне, что мне нужно изменить, и я это изменю». Если вы читаете Библию лишь в поисках фактов, вы не узнаете, в чем заключается сила Слова Божьего. Вы должны узнать это и поставить себя в такое положение, в котором вы можете меняться, читая Слово Божье. Я постоянно принимаю исправление. Я читаю Слово Божье каждый день. И я постоянно принимаю исправление. Я поступаю так уже много лет. Но время от времени что-то упускаешь. Ты читаешь Писание и думаешь, «Я вчера отступила от любви. Я говорила резко, когда не следовало это делать. Или я сделала то-то и то-то». Позволяйте Библии проговаривать к вам и исправлять вас. В этом и заключается наш рост. В этом и есть сила. В выполнении того, что говорит нам Бог. Мы выполняем волю Божью. А выполняя волю Божью, мы поддерживаем все в своей жизни в порядке. Мы позволяем Слову Божьему постоянно исправлять нас, постоянно показывать нам ситуации, когда мы недобро с кем-то разговаривали, когда мы совершили что-то неправильное или поступили эгоистично. Мы позволяем Ему исправлять нас. И сами исправляем это. Тогда ничто не может помешать нашим молитвам получить ответ. Слава Богу! Аллилуйя! И мы благодарим Тебя за то, что Ты учишь нас о вере сегодня. И каждый день мы благодарим Тебя за все благое Слово, которое мы услышали на этой неделе. Мы благодарны, народ. Мы понимаем, Господь, что большинство людей в этом мире не могут попасть на такое собрание, а мы можем. И поэтому мы благодарны, и для нас честь слышать Слово Божье. Мы будем верными в Его применении. Дай мне сегодня слово провещевать. Дай нам сегодня способность слышать. Мы воздаем Тебе всю славу. Во имя Иисуса. Аминь. Аллилуйя. Мы продолжим говорить о вере. Слава Богу. Я постараюсь не повторять то, что я уже проповедовала. У меня есть хороший длинный конспект об этом месте Писания. Я уже два дня проповедовала об одном и том же стихе. И сейчас я попытаюсь изменить курс. Но мы начнем с этого стиха. «Слава Богу! Господь, помоги мне пойти в каком-то направлении». Но здесь описана суть проблемы. Слова Божьи в ваших глазах, в ваших ушах и исходящие из ваших уст. В этом суть. Именно это приводит все в действие. Вы можете исповедовать все, что хотите. Вы можете говорить все, что угодно. Но без Слова Божьего, на котором будет основываться ваша вера, которая будет придавать вашим словам веру, не будет материализации. Это хорошо. Лучше говорить «хорошее», чем «плохое», так как ваши слова, ваши обычные слова, произносимые каждый день, многое значат. Но когда вы вместо своих слов начинаете использовать его слово, во многом начнут происходить сверхъестественные вещи. Я хочу привести вам из Библии несколько великолепных примеров веры. Не слишком много, но только самые любимые. Давайте посмотрим на Давида. Нет, давайте сначала посмотрим на Халева. Я рассмотрю Иисуса Навина, Халева и Давида. Они так хороши. Давайте посмотрим на Халева. Мы начнем с 13 главы книги чисел. Халев, он был сильным мужем веры. Он показал нам хороший пример. Мы знаем, что Бог послал предводителей колен на разведку в землю обетованную, и они все вернулись с плохой новостью. Они пошли туда и обнаружили там угрожающего вида людей. Это их напугало. И вот, что они сказали, вернувшись. 27 стих. «И пошли и пришли к Моисею и Аарону». Те предводители. От каждого колена был один человек. Халев был из колена Иудина. Это было колено Иисуса. «И пошли и пришли к Моисею и Аарону, и ко всему обществу сынов Израилевых, в пустыню Фаран, в Кадес».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 «Это хорошая земля, замечательная земля. Посмотрите на все, что мы принесли». Все так, как было сказано «но». Будьте осторожны с этим «но». «Но народ, живущий на земле той, силен, и города, укрепленные, весьма большие. И сынов Енаковых мы видели там, великаны, мы видели там исполинов, а Малик живет на южной части земли, и Хитей и другие эи, там жило много племен. Хорошая новость в том, что это прекрасная земля. Но плохая новость в том, что там полно разных эев, которые хотят нас убить. Они начали их перечислять. По сути, они говорят, что эти племена там повсюду. «О, нам понравилась земля, она прекрасна, она замечательна» но в ней много разных эев. Нужно быть внимательны с этими эями. И в 30 стихе сказано, «Но Халев успокаивал народ». Это вступает в действие наш человек веры. Он успокаивал народ пред Моисеем, говоря, «Пойдем и завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее». Вот все эти свидетельства, полные неверия. Но у Халева другое видение, другая точка зрения. Он сказал, «Мы сможем это сделать. Давайте сразу же это сделаем. Давайте пойдем туда. Мы будем сильными. Аллилуйя!» Вот что он говорил. «Да, там есть люди. Да, там есть большие люди. Да, там есть всякие люди. Да, но мы сможем это сделать». Именно так говорит вера. Я прочитаю здесь все. Он прекрасный пример человека веры. А те, которые ходили с ним, говорили... Халиб сказал, «Мы сможем, давайте сейчас же пойдем туда». Но остальные сказали, «Мы не сможем, мы не сможем, мы не можем это сделать, там исполины. Не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас». О чем забыли те соглядотайи? Они забыли о том, кто их послал. Они забыли о Боге Израилевом. «Те люди сказали, мы не сможем, мы не сможем, мы не сможем, не можем мы идти против народа сего, ибо Он сильнее нас». В чем была разница? Халиф верил Богу. Он был уверен, и им двигало то, что сказал Бог. Остальные видели себя лишь саранчой в глазах врага. Слава Богу! Но Халиф знал, что он не саранча, Иисус Навин знал, что Он не саранча. Он знал, кто с Ним. Именно на этом основывалась Его вера. И здесь в книге чисел сказано, «И распускали худую молву». Все остальные распускали худую молву о земле, которую они осматривали, говоря, «Земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля, поедающая живущих на ней». Они поверили, что если они туда пойдут, они будут съедены. И весь народ, который видели мы среди ее, люди великорослые. Там видели мы и исполинов. Я сомневаюсь, что там все люди были исполинами. Но они должны были преувеличивать это. Они сказали, что все люди были исполинами. Но даже если они все были исполинами, какая разница? Что измеряет ваш рост? Не ваша высота, не ваши размеры, не ваша сила но Тот, Кто есть вас. Библия учит нас, что Бог будет жить внутри нас своим Духом. Я не очень высокая внешне, но я высока внутри. Вы видите Меня, но это еще не вся Я. Ваши враги могут вас видеть, но это еще не весь вы. Слава Богу! Ваш Бог живет в вас. Его Дух живет в вас. «Слава Богу! Бог и один человек оказываются в большинстве по сравнению со всеми остальными, и вся Библия полна мест об этом». Итак, Иисус, Навин и Халив понимали это. Но другие Саглядатаи принесли плохую молву. Они говорили, это есть земля, поедающая живущих на ней. И весь народ, который видели мы среди ее, люди великорослые. А как насчет того, что сказал Бог? Они просто забыли, что сказал Бог. Они забыли, зачем они туда пошли. А почему они туда пошли? Потому что Господь сказал, что это их место. Именно туда сказал им идти Бог. И они послали Саглядатаев, чтобы проверить это. Они забыли об этом? Куда Бог сказал вам идти? В этом ключ. Там видели мы и исполинов, сынов Янаковых, от исполинского рода. И вот правда, которую они сказали. И мы были в глазах наших пред ними, как саранча. Такими же были мы и в глазах их. Это и есть истина. Если вы видите себя как саранчу, таким видят вас и другие. Но когда вы начинаете видеть себя как верующего с Духом Святым внутри, и когда вы начинаете познавать, а это было очень важно для нас с Кеннетом, что тот, кто во мне, сильнее того, кто в мире, именно поэтому мы исполины, именно поэтому мы все исполины, потому что в нас живет тот, кто больше. Мы родились от Бога. Тот прежний человек не был исполином, он был жалок. Но теперь мы рождены свыше по образу Божьему. Мы рождены от Бога, аллилуйя. Рождены от Бога. Мы уже не саранча. Мы даже не обычные люди. Мы сверхъестественные люди. Слава Богу! Дух Божий пришел, чтобы жить в нас. И сказано, «Тот, кто в вас, больше того, кто в мире». Мы должны быть ведомы Духом. Слава Богу! Аллилуйя! Итак, они сказали, «Мы видели исполинов, и мы как саранча в глазах наших, и поэтому они были как саранча в их глазах». Но Халев, вот мой человек, Иисус Навин и Халев, в шестом стихе сказано, «Иисус, сын Навин, и Халев, сын Иефонин, и, засматривавших землю, разодрали одежды свои. Среди них лишь двое были людьми веры». Те люди начали говорить, «Мы погибнем», и они начали роптать на Моисея. «Почему ты не оставил нас в пустыне? Мы могли бы умереть в пустыне». Они вскочили в вагон для неверующих, не так ли?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 Он сказал им пойти и исследовать ее. Они знали, что Он даст ее им. Все остальные, увидев Исполинов, потеряли видение этого, но не те двое. Они сказали, если Господь милостив к нам... Видите, они уповали на Господа. Они не смотрели на себя, как на саранчу. Они не уповали на свою силу и крепость, что она выведет их. Они уповали на Господа. Они сказали, «Если Господь милостив к нам, то введет нас в землю сию и даст нам ее». Слава Богу! Нам нужно высвобождать свою веру, не так ли? И говорить слова о том, как Господь милостив к нам и даст нам ее, ту землю, в которой течет молоко и мед. А затем они сказали, «Только против Господа не восставайте». Что бы вы ни делали, не восставайте против Слова Господа. Он сказал, что даст это нам. «Только против Господа не восставайте, и не бойтесь народа землисей. Не восставайте и не бойтесь». Здесь сказано два хороших слова. «Не восставайте против того, что говорит Бог, и не бойтесь того, что говорит дьявол». Это хорошая информация. «И не бойтесь народа землисей, ибо он достанется нам на съедение. Защиты у них не стало, а с нами Господь». Это закрывало вопрос для тех мужей веры. Это закрывает вопрос для нас с вами. «С нами Господь!» Будет экономический кризис, экономический спад. Будут глупые люди. Но что произойдет? «С нами Господь!» «Господь с нами!» Господь разбирался с безумными людьми еще со времен Эдемского сада. Он знает, как с ними разбираться. Он знает, что делать для того, чтобы благословить свой народ. У Бога всегда есть путь. Что бы это ни было в естественном мире, это не проблема. Это не проблема для Бога. Если это не проблема для Бога, это не проблема и для меня. Поскольку я служу Ему, и Он меня благословляет. Аллилуйя. Он заботится обо мне. Слава Богу. Нас не волнует происходящее в этом мире, но мы в восторге от Слова Божьего. Мы в восторге, потому что Бог с нами. Бог в нас. Мы не восстанем против Господа. Они сказали, «Народ земли сей достанется нам на съедение. Мы их съедим. Они нас не съедят». Вот что они сказали. Защиты у них не стало. Они сказали, что у исполинов нет защиты против Слова Божьего или против воли Божьей. «А с нами Господь!» Так сказали Иисус Навин и Хали а с нами Господь. И это я говорю вам сегодня. С нами Господь. Не бойтесь их. Кого их? Кого угодно, кто причиняет вам проблемы? Любого. Любого злого человека. Не бойтесь злых. Не бойтесь естественных вещей. С нами Господь во имя Иисуса. Господь, проговаривающий бурям и говорящий им «прекратиться». И вам тоже следует так делать. Обращайтесь к бурям во имя Господа. Бури узнают это имя. Аллилуйя. Они до сих пор преклоняют колени перед этим именем. Слава Богу. Разные ситуации преклоняют колени перед этим именем. Аллилуйя. Экономические кризисы, и спады, недостаток, любая угроза. Все это преклоняет колени перед этим именем, перед именем Божьим. Аллилуйя во имя Иисуса. «А с нами Господь, — сказали Иисус Навин и Халев, — не бойтесь их». На основании этого мы и стоим. «С нами Господь, и мы не боимся». Вот какой дух веры я хотела, чтобы вы увидели в Халеве. Он сказал, «Мы сможем». Он видел то же самое, что и другие соглядотаи, но он знал Бога, он знал Слово Божье. Он верил Богу, у него была вера в Бога, и он знал, что Бог сказал, «Идите». Он знал, что Бог будет с ними. И он в своем духе и в своем уме сказал, «Мы сможем, мы сможем это сделать. Мы не будем в этом сами. Слава Богу!» И Бог это помнил. Иисус Навин был верен, и Бог это помнил. Задумайтесь над этим. И они взялись за это. Они победили. Аллилуйя. Когда трудно, что вы говорите? Мы уповаем на Бога. Он силен, и мы сможем следовать за Ним через все это. Слава Богу. Аминь. Благословен Господь. И Халев — великий муж веры. Один лишь факт, что он не сказал, «Думаю, мы сможем это сделать. Думаю, мы это сможем». Нет, Он сказал, мы можем это сделать, мы сможем взять эту землю, с нами Бог. Аллилуйя! Мы сможем выжить, что бы ни происходило в нашем поколении, потому что с нами Бог. Аллилуйя! Благословен Господь! Мы победители, мы победоносны. Итак, посмотрим, куда мы пойдем сейчас. Вот еще один замечательный пример. Давид. Давид был таким воином. Еще в юности он познал Бога и силу Божью. Перед ним стояла армия филистимлян, перед ним стояли великаны. Они были большими, огромными. Он был юн. Его армия в страхе отступила. И вот стоит Давид, и стоит великан, и его войско вооружилось против него. Но он знал своего Бога, и он был силен. Он совершал подвиги. В Библии сказано, что люди, чтящие своего Господа, усилятся и будут действовать. Это подразумевает нас с вами. Мы можем совершать подвиги, слава Богу, если мы будем так поступать. Но Давид не позволил страху завладеть им. Естественным образом, страх овладевает вами. Если бы вы были боязливым человеком, вы бы никогда не вышли сражаться с великаном. Но мы не боязливый народ. В Библии сказано... «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы, любви и целомудрия». Слава Богу! Слава Богу! Вы это представляете? Разве вы это не видите? Вот молоденький юноша, вот большой огромный великан, вот большая армия, а вот там прячется другая армия. У Давида не было копья, он не хотел надевать броню. У него была проща и камни. Слава Богу! Но это не все, что у него было. Это лишь все, что вы видите. За ним стоял Бог. Бог поддерживал его. Дух Божий, ангелы Божьи. Там были ангелы, их просто не было видно. Ангелы Божьи, за ним стояла армия Божья. Но великаны не могли это видеть. Они могли видеть лишь Давида. Давид и сила Господня. Вот и все, что было нужно. Затем камнем произошел, наверное, какой-то атомный взрыв, потому что необходим тяжелый камень, чтобы пробить череп великана. Вероятно, его череп был крепче обычного черепа. Но за этим стояла сила Божья. Слава Богу! Аллилуйя! Мы, как Давид. У нас могут быть проблемы, но у нас есть Бог. У нас есть ответы. Благословен Господь. Разве это вас не зажигает? Я хочу быть как Халиф, быть человеком веры, и я хочу быть как Давид, и говорить прямо в лицо проблемам, неприятностям и всему остальному, что пытается встать против нас. Ты сюда не придешь во имя Иисуса. Я беру власть над тобой недостаток во имя Иисуса. «Убирайся из моей жизни и держись от нее подальше!» «У меня есть завет с Богом!» Знаете, почему Давид мог это сделать? У него был завет. И в тот день он действовал как человек с заветом. Слава Богу! У него был завет с Богом, и он знал Бога. Он знал это. Именно так он убивал льва и медведя. Он знал, что сила Божья была на нем. Сила Божья есть на нас. Тот, кто в нас, больше того, кто в мире. Но если вы здесь, но вы еще не родились свыше, вы еще не совсем в таком положении. Вам нужно сделать Иисуса Господом в вашей жизни, а затем вам надо исполниться Духа Святого, поскольку Дух Святой внутри вас ведет и направляет вас, говоря вам, что делать, когда вы предстаете перед великаном. И нет ничего, что мог бы сделать сатана, что нанесло бы вам поражение, если вы человек веры если вы ходите в Слове Божьем и делаете то, что говорит Бог. Аминь. Слава Богу! Аллилуйя! Слава Богу! У нас есть ангелы, у нас есть Слово Божье, у нас есть Иисус, как наш Господь и Спаситель. Мы исполнены Духа Святого. И тот, кто в нас, больше того, кто в мире. Аллилуйя! Слава Богу! И это не просто история из Библии. Это истина. И это действительно произошло. Это не просто возможно для нас с вами. Именно это сказано о нас в Библии. Слава Богу! Отец, мы благодарим Тебя за Твое Слово. Это Слово благословлено, и благодаря этому благословлены мы. Это Слово Живого Бога, Всевышнего Бога. Мы с благоговением думаем о Твоем Слове. Это то же самое Слово, которое сотворило все материальное. Миллиарды, километров Вселенной, Галактики. Больше всего, что может постичь наш разум. Но в то же самое время, оно для нас очень личное и драгоценное. Это Слово нашего Небесного Отца. И в Писании сказано, что Ты послал Свое Слово и исцелил нас. И Слово стало плотью и обитало среди нас, и Его имя Иисус. И для нас большая привилегия быть благословленными и почтенными, присутствием Твоего Святого Духа сегодня здесь. Мы молимся о том, чтобы наши глаза, наш разум и наши сердца открылись, чтобы принять благословение с небес. Я прошу тебя, Отец, чтобы то же помазание, которое поможет точно и ясно донести сегодня Твое Слово, было на людях, чтобы они его также четко и ясно услышали. Спасибо за то, что Ты любишь нас. Спасибо за то, что первым возлюбил нас. Прежде, чем мы смогли возлюбить Тебя всем нашим сердцем, всем нашим разумом, всей нашей душой и крепостью. Спасибо тебе. Я молюсь, чтобы ни один человек не покинул этот зал или не выключил телевизор или интернет, не пережив прикосновения силы живого всемогущего Бога, но чтобы он познал тебя еще ближе, чем когда-либо раньше. Во имя Иисуса. Аминь. Давайте откроем пятый псалом, восьмой стих.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 Он говорит о других людях. Он говорит о людях, которые фактически находятся под проклятием. Они не должны, но находятся. Спуститесь ниже и посмотрите 13 стих. Посмотрите. «Ибо ты благословляешь праведника Господи, благоволением, как щитом, венчаешь его, Как насчет шестой главы послания к Ефесянам, где говорится о всеоружии Божьем? А паче всего возьмите щит веры. А благодаря изучению Писания мы знаем, что всеоружие Божье это полностью окружающая броня. Так оно называется. Оно как шар. Откройте книгу Иова. Откройте ее.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 Седьмой стих. «И сказал Господь Сатане, «Откуда ты пришел?» И отвечал Сатана Господу и сказал, «Почему у Сатаны было такое положение, что он был настолько дерзок перед Богом? Как он мог прийти к Нему? Сейчас он не может этого сделать. Как же он мог тогда? У него была власть Адама. Адам отдал ее Ему. Сатана сказал Иисусу, «Поклонись Мне, и Я дам тебе всю славу всех царств, ибо они принадлежат Мне. Они были даны Мне, и Я, кому хочу, даю это». Адам преклонился пред Ним, он совершил государственную измену, он украл у Бога. Итак,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 распространяются по земле. Итак, это была стена благословения. Это был купол благословения. Именно это произошло тогда в земле Гесем. Так что песь и мухи не могли туда проникнуть. Смерть не могла туда проникнуть была эта стена отделяющая закон греха и смерти проклятие и благословение авраамова боже мой аминь слава богу Сатана пытался убедить Бога простереть руку на Иова. Сатана очень хорошо усвоил, что нельзя проклясть то, что Бог уже благословил. Бог сказал, «Нет, я не простру руку на него. Он в твоей власти». Бог не отдавал его дьяволу. Иов уже был в его власти из-за сомнений, неверия и страха. Страха перед проклятием. Сатана сказал, «Если ты коснешься того, что у него есть, если ты коснешься его имущества, он проклянет тебя прямо в лицо». Единственное, как Сатана может этого добиться, это если он поместит эту мысль в ум человека. Это единственный грех в книге Иова. Это единственное, в чем Сатана обвинил Иова обвинил его перед Богом. Он проклянет тебя прямо в лицо. Что позволило этому случиться? Что же разрушило ту стену? Как в результате сатана проник через нее? Сатана был в ярости от этой стены благословения. Он не мог сквозь нее пройти, проникнуть. Но прежде всего, зачем он туда хотел проникнуть? Он хотел деньги этого человека. Иов был самым богатым человеком на земле. Он был проповедником исцеления. У него были деньги. И сатана хотел эти деньги. Сатана хотел это влияние. А эта область была под куполом Божьим. Все его имущество, все эти люди, все деньги. Иов самый богатый человек на земле. Но над всем этим был большой купол. И дьявол не мог туда пробраться. Это просто сводило его с ума. У него все есть, но он хочет это. Он хочет то, что есть у вас. Он не хочет, чтобы это было у вас. Он унизит вас, запугает любым способом, каким только сможет, чтобы вы это оставили. Он не может у вас это забрать. У него нет власти. У него нет самого необходимого. А у вас есть имя Иисуса, кровь агонца и все оружие Божье, и щит, покрывающий вас со всех сторон. И в следующий раз, когда он набросится на вас, возьмите в руки этот меч. Начните читать ему места Писания о благословении. Во имя Иисуса. А он начнет говорить вам о том, что «на этот раз ты не справишься, ты умрешь, а тебе будут плохо говорить». Что ж, тогда напоминайте ему о его будущем. У него его нет, с ним покончено. Он побежден, его вещи можно отсылать домой. С ним покончено. Но смотрите, сатана тогда лишил Иова всего, что у него было, и оставил его лежать в грязи плача, рыдая и крича о том, что могут подумать люди. Поднимитесь и облекитесь во все оружие Божье. Однажды ночью я проснулся и понял о нем все. Мой сын Джон был еще тогда маленьким. Мы были на конференции в Техасе. И у него было что-то не в порядке с кожей. Она стала как пергамент. Она покраснела. И от малейшего света. Его кожа просто как бы горела. Я возлагал на него руки, и мы с Глорией возлагали, мазали его и леем, ему становилось лучше. Но через два дня он снова приходил в такое же состояние. Так повторялось на протяжении нескольких дней. Я обратился к Господу. Мы с Глорией обратились, и я сказал, «Где-то мы что-то упускаем. Я где-то допускаю неверие. Мне нужно, чтобы ты, Господь, помог, чтобы ты показал, что происходит». Он сказал, «Ты отдаешь его мне, а затем снова забираешь». Я спросил, «Как я это делаю?» Бог сказал, «Ты ходишь к нему и проверяешь его среди ночи по два-три раза». Ты сначала перекладываешь всю заботу об этом на меня, возлагаешь на него руки, а затем ходишь и проверяешь, проверяешь, все ли в порядке. Но брат Коплан, что в этом плохого? Через минуту я покажу вам на примере Иова, что в этом плохого. Я верил Богу, когда молился. Но на протяжении ночи я прислушивался, смотрел, проверял свои ощущения и тому подобное. Я отступал от веры и возвращался к естественным чувствам. Я проверял, исцелился ли он, проверял, как он себя чувствует, смотрел, не сбрасывает ли он одеяло, нет ли у него температуры. Вы смотрите, проверяете самочувствие. Вы проверяете, истинно ли Слово Божье? «Если вы это делаете, вы не ходите верой, вы ходите видением». Я сказал, «Я больше не буду так делать». Я пошел к нему, возложил на него руки и отправился спать. Конечно же, посреди ночи я проснулся. И не успев даже подумать, вскочил с кровати. «Ой, пойду проверить Джона». Но потом поймал себя на этом и, окончательно проснувшись, сказал, «Нет, я не пойду туда». Я отдал его в руки Господа, прямо перед сном. И вдруг на меня обрушилось чувство вины, что я безответственный родитель. И тому подобные мысли просто начали наносить мне удары. «Ты, по крайней мере, можешь пойти и проверить, не сбросил ли он одеяло». Я сказал, «Пусть ангел положит одеяло на место». Он за него отвечает. «Брат коплу не понимаю, как вы могли так поступить с пятилетним мальчиком? Это лучше, чем убить его своим неверием». «Вы верите этой книге?» Или вы с этим только играете? Я не сказал, что это легко. Если бы это было легко, то это делали бы все. К тому времени я окончательно проснулся и сказал, «Нет, нет, я не пойду туда». Глория спала, поэтому я вышел из комнаты и пошел в другую комнату, чтобы ее не разбудить. Мы тогда остановились в небольшой квартире, пока длилась конференция. Она длилась около трех недель, по два служения в день. Я пошел в другую комнату и вновь обратился к Писанию. Я читал его, я снова перечитывал Слово Божье И вдруг, говорю вам, я полностью раскусил уловку сатаны. Я сказал, сатана... В Слове Божьем очень ясно сказано, что если я тебе противостою, ты убегаешь. Теперь считай, что я тебе противостою. И во имя Господа Иисуса Христа из Назарета я начал цитировать места Писания. Я цитировал все места Писания, которые поднимались во мне. Я цитировал некоторые места Писания, о которых даже не знал, что я их знаю, но они поднимались из моего духа. Когда они закончились, я обратился к восьмой главе послания к римлянам. Я услышал внутри слова от Господа, «Он ушел!» Я сказал, «Нет, еще не конец, вернись, я еще не закончил!» Я начал читать ему из восьмой главы послания к римлянам. Я прочитал ее всю до конца, где сказано, «Мы все преодолеваем силою возлюбившего нас». Я ходил по комнате во имя Иисуса и молился в духе. Но я так и не пошел проверить Джона. И затем я просто отправился спать. На следующее утро я проснулся, и должен был проводить служение. Я оделся и пошел на служение. Я как раз заканчивал утреннее служение, а тогда все здание было размером в половину этого зала, и оно было наполовину заполнено. Так что было еще время, чтобы поговорить с людьми, и в большинстве случаев в те дни я проповедовал около часа. А затем уделял некоторое время, чтобы была возможность задавать вопросы. И мы затрагивали острые темы. И когда мы разговаривали, я почувствовал, как кто-то тянет меня за пиджак. Я оглянулся, это был Джон. Он сказал, папа. Я ответил, «Подожди минутку, Джон, я сейчас немного занят». Я освобожусь через минутку, и снова повернулся к людям. «Папа!» И он снова потянул меня за пиджак. Я сказал, «Что, сынок? У меня служение, я уже заканчиваю. Я буду с тобой через минуту». И снова отвернулся. Он снова потянул меня за пиджак и сказал, «Папа, посмотри на меня! Я исцелился!» А теперь обратитесь ко второй главе книги Иова. Мы знаем, что был этот Божий купол защиты над всем, что у него было. Купол благословения. Посмотрите на начало первой главы, а затем мы перейдем ко второй главе. Иов освещал своих детей и, вставая рано утром, возносил сожение по числу всех их. Ибо говорил Иов... Ибо говорил Иов, «Может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем». Сатана просто питал разум Иова этими мыслями. Он пытался убедить его так поступать. Так делал Иов во все такие дни. Постоянно, снова и снова. Что? Он приносил жертвы в страхе. Он приносил эти жертвы, боясь, что его сыновья будут хулить Бога. И он делал это снова, снова и снова. И именно Иов сам разрушил эту стену благословения, эту стену защиты. Именно Иов дал доступ сатане. И сатана сказал Богу, «Простри на него руку свою». Бог ответил, «Нет, нет». Он принадлежит мне, и я этого не сделаю. А в результате его атаковал Сатана. И откройте третью главу, 25 стих. «Ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня, и чего я боялся, то и пришло ко мне. Нет мне мира, нет покоя, нет отрады. Постигло несчастье. Он считал себя ответственным родителем, он постоянно приносил жертву, он молился целыми ночами, он ходил туда-обратно, говоря, «Боже мой, они похулят Бога, они похулят Бога, они похулят Бога». Иов разрушал больше, чем мог исправить. И что произошло в этой ситуации? Что погубило всех его детей? Что открыло двери перед всеми разрушениями? Что же делал Иов? Иов занял такое положение, когда у сатаны был доступ к его мыслям. Но Иов не допускал мыслей о проклятии. Он не допускал их. Кто допустил? Его жена. Она сказала, почему ты не проклянешь Бога и не умрешь? Однажды я прочитал это и сказал, «О Господь, я никогда не обращал на это внимание". Она уже сделала это в своем сердце. Она уже сделала это в своем сердце. Сатана уже свирепствовал в том доме. Смерть поразила то место. И что же сделал Бог? К Иову пришли его друзья, чтобы помочь ему проклясть Бога, и так далее. Но там был один молодой человек, который молчал, он молчал, пока не выслушал все слова неверия, прозвучавшие там. И он сказал, «Поскольку вы старше, я не говорил ни слова, но этому пришел конец». И он начал проповедовать о вере. Он начал проповедовать Слово Божие Иову, и снова возгрел его веру. И сила Божья наполнила то место. И когда он говорил, сам Бог проявил себя тем людям в буре, сказав, «Вы говорили обо мне неверно». А затем он сказал, «Но раб мой Иов» может принести за вас жертву. Молитесь, чтобы он это сделал. И Иов это сделал. Он принес одну жертву в вере и обетование по завету. За посрамление вам будет вдвое исполнилось в его жизни. Обетование по завету. «За посрамление вам будет вдвое». Сатана пытался посрамить Иова, лишив всего, что у него было, но стена благословения в результате поднялась вдвое выше. Иов получил вдвое больше, чем у него было. Его семья стала больше, чем раньше. Слава Богу! И он долго прожил внутри этого купола благословения. Аллилуйя. Это сильно, не так ли? Это действует в тюрьме, в любом месте на этой земле, где у человека возгревается достаточно веру, чтобы дать Богу возможность держать обетование. Вы скажете «Аминь»? Мы благодарим Тебя за Твое Слово. Это Слово благословлено. И благодаря этому благословлены мы. Это Слово живого Бога, Всевышнего Бога. Мы с благоговением думаем о Твоем Слове.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 Я прошу тебя, Отец, чтобы то же самое помазание, которое поможет точно и ясно донести сегодня Твое Слово, было на людях, чтобы они также четко и ясно Его услышали. Спасибо за то, что Ты любишь нас. Спасибо за то, что Ты первым возлюбил нас, прежде чем мы смогли возлюбить Тебя всем нашим сердцем, всем нашим разумом, всей нашей душой и крепостью. Спасибо тебе. Я молю, чтобы ни один человек не покинул этот зал, или не выключил телевизор или интернет, не пережив прикосновение силы живого Всемогущего Бога, но чтобы он познал тебя еще ближе, чем когда-либо раньше. Во имя Иисуса. Аминь. А сейчас давайте откроем... Второе послание к Коринфянам. Восьмую главу. Апостол Павел здесь говорит о пожертвовании. Он говорит о пожертвовании, приносящем. Благословение. Шестой стих. «Поэтому мы просили Тита, чтобы он как начал, так и окончил у вас, и это доброе дело. А как вы изобилуете всем, верою и словом, и познанием, и всяким усердием, и любовью вашу к нам, так изобилуйте и сей добродетелью. Все это имеет отношение к тому, чтобы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников. Мы люди благодати. Аминь. Мы семя Авраамова по благодати и милости Божьей благодаря пролитой крови Иисуса, нашего агнца. Аллилуйя. Вы все еще со мной? Хорошо. Теперь послушайте. Он сказал, «А как вы изобилуете всем, верою и словом, и познанием, и всяким усердием, и любовью вашей к нам, или любовью к служению, любовью к своему человеку Божьему, так изобилуйте и сей добродетелью. Очевидно, что они об этом не знали. Это добродетель, или же благодать, о которой они не знали и не слышали. И когда вы поймете, что он говорил, вам станет ясно, почему мы не отошли от нашей темы. Мы продолжаем говорить о этой стене благословения разделяющий проклятие и благословение. Аминь. Итак, «Так изобилуйте и сей добродетели. Говорю это не в виде повеления, но усердием других испытываю искренность и вашей любви. Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, Он стал проклятием, за нас. Он искупил нас от проклятия, сделавшись за нас клятву, или же проклятием, ибо написано «проклят всяк, висящий на древе». Нищета — это часть проклятия, это не часть благословения. Благословение не делает нищим. Благословение Господне обогащает. «Я был бедным, но быть богатым — лучше». «Я был бедным, был в таком положении, и я не собираюсь быть в нем снова». Посмотрите, «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетой». Благословение Господне, оно обогащает, и печали с собой не приносит. И Павел сказал, «Вот благодать, о которой вы до сих пор ничего не знали». Сейчас он говорит им об этой стене между ними и нищетой. Да, вы можете это увидеть. Искупление. Иисус искупил нас от клятвы или проклятия закона. То есть, он искупил нас от проклятия нищеты. Откройте 28 главу книги Второзакония, где перечислены все проклятия закона. И там вы это найдете. Об этом написано везде. Это проклятие. Мы благословенные. И это описано здесь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас. Он взял на себя эту нищету, дабы вы обогатились Его нищетой. Итак, давайте теперь перейдем к 9 главе 2 послания Коринфянам. Шестой стих «При всем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет». Вы должны понимать, он все еще говорит о той самой благодати. Они изобиловали верой, словом, познанием, любовью к служению. Он написал первое послание к Коринфянам, в котором изложил целый ряд этих указаний к исправлениям. И они этому последовали. И теперь они изобиловали верой, словом, познанием, любовью друг к другу и к служению. Но он сказал, «Хорошо, вот благодать, о которой вы ничего не знаете, и вам нужно развиваться в этом. Вам нужно изобиловать в этом». Что означает слово «изобиловать»? Иметь более чем достаточно, так, чтобы переливалось через край. Крайне, чрезмерно. Меня начали обвинять в том, что я крайний, человек крайности. И за мной была такая вина. Я до сих пор таким являюсь. Я верю этому. Я хожу в этом, я поступаю на основании этого, я ожидаю этого. Я делаю все, что я здесь нахожу, чтобы быть крайне благословленным в этом изобиловать в этом. Хорошо. «Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет». Каждый, то этот каждый в седьмом стихе, это тот, о ком говорится в шестом стихе. Тот, кто сеет скупо, и тот, кто сеет щедро. «Каждый, уделяя по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброход надающего...» Любит Бог. Бог же силен обогатить вас всякой благодатью. Всякой. Всякой благодатью, о которой вы даже не знаете. Не горсткой чего-то, а всякой благодатью. Всей. Скажите, всякой благодатью. Интересно, что это может быть? Обогатить вас. Зачем? Какая в этом цель? Она записана здесь. Чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Пока с экономикой все в порядке. Нет, нет. Особенно, когда с экономикой не все в порядке. Мы являемся ответом плохой экономики. Бог ответ. Он источник, а мы каналы. Аминь. Бог, который является источником, силен обогатить вас всякой благодатью. Так о чем же мы говорим? Говоря о благодати. Мы говорим об этой стене. Мы говорим о том, что Бог относится к нам так, будто мы никогда не грешили, благодаря крови Иисуса. И когда вы все-таки грешите, кайтесь, исповедуйте это, высвободите свою веру. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Выйдите из этого состояния и простите кого-то, войдите в состояние любви, вложите в свои уста Его слова и начните ходить, хваляя и прославляя Бога. Аллилуйя. Вы Будете богаты на всякое доброе дело. Будете богаты на всякое доброе дело. Аллилуйя. Аллилуйя. Хорошо, первое послание Петра, пятая глава, пятый стих. Также и младшие, повинуйтесь пастырям. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием». Что такое смирение? Мы сейчас это узнаем. И это совсем не то, о чем вы думаете. Вы смиренным? Это не значит плохо о себе говорить, унижать, не ценить себя. Я совсем недостоин, я ни на что не годен. Кто вам это сказал? Я лишь старый грешник, спасенный по благодати. Оба варианта невозможны. Вы либо старый грешник, либо вы спасены по благодати. Если вы спасены по благодати, тогда вы уже не безобразное ничтожество, ползающее в пыли. Вы рожденные свыше рожденные по Слову Божьему, дитя живого Бога. Благословение Авраамова есть в вас и на вас. Поэтому унижение себя – это не смирение. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божью. Да вознесет вас в свое время. Это не означает, что Бог не хочет, чтобы вы вознеслись, но Он не хочет, чтобы вы сами себя возносили. Невозможно себя превозносить, не выйдя из-под этого благословения. Это невозможно делать, не будучи эгоистичным. Это невозможно, живя в то же самое время в вере. Но когда вы сами начинаете себя превозносить, вы нарушаете эти границы благодати и милости. Воздавайте благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать. Так о чем же Он говорит? Что такое смирение? «Итак, смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас в свое время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Разве это не означает, что если вы переложите все свои заботы на Него... Он их возьмет. Тогда это делает его берущимся заботы. Когда вы говорите, Иисус, меня сейчас беспокоит ситуация с работой. Я выхожу из-под бремени этой заботы. Ты Бог, а я нет. «Я благословлен, и ты силен обогатить меня всякой благодатью, поэтому я не буду нести заботу об этом на себе. Я не буду касаться этого в своих мыслях. Я не буду касаться этого в страхе. Я не буду касаться этого. Я просто перекладываю все заботы на тебя». И потом остановитесь и спокойно прислушайтесь, потому что вы услышите, как Бог скажет, «Я возьму эту заботу». Что вы сделали? Вы смирили себя под крепкую руку Божью. Вы не были сотворены для того, чтобы нести заботу. Вы не вьющное животное. Вы не были созданы для этого. Вы сотворены по образу Божьему. Вы никогда не должны носить на спине груз забот. Помните, как Иисус обвинял в этом фарисеев? Он сказал, вы возлагаете заботу на этих людей, вы нагружаете их.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 вместо того, чтобы ходить в благословение. Это обольщение. Оно обманчиво. Если бы у меня было больше денег, все было бы хорошо. Нет, не было бы. Нет, не было бы. Всегда есть еще что-то. Но если Господь ваш пастырь, тогда я ни в чем не буду нуждаться. Ни в чем не буду терпеть нужды. Я говорю, что я ни в чем не буду нуждаться. Это все равно, что я не буду хотеть. То есть у меня внутри не будет этого неудержимого желания, я должен это иметь. Почему? Это было моей заботой, а я переложил ее на Бога. И Он превозносит меня в этом. Мы еще не закончили. Посмотрите на это. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник, ваш дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. Благодарение Богу. Я не принадлежу к тем, кого он может поглотить. Я не стремлюсь к этому. Хорошо. «Зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире, Бог же всякой благодати!» «Бог же всякой благодати!» Призвавший нас в вечную славу Свою во Христе Иисусе сам, по кратковременном страдании вашим, или после того, как вы какое-то время противостояли дьяволу, что вы делаете? Вы подвязаетесь добрым подвигом веры. Вы стоите на основании Слова Божьего. Вы не несете заботу, слава Богу. Вы переложили свою заботу на Бога. И вы восклицаете о победе, независимо от того, выглядит это так или нет. И к вам могут подходить люди и спрашивать, «Разве тебя это не беспокоит?» Нет. Я переложил все свои заботы на Бога. Он заботится обо мне. Я здесь для того, чтобы слушаться. Я здесь для того, чтобы благословлять. У меня нет забот. Я не забочусь об этом долге. Я проговорил горе этого долга, и эта гора была ввержена в море. Я хожу. «Благодаря и прославляя, открывая свои желания перед Богом в прошении с благодарением, а не в беспокойстве». «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением». Аллилуйя. Слава Богу. Но ваш разум заводит свою песню. «Да, Боже, но...» «Но что если...» «Прекратите это дано, уберите это дано, прекратите это, прекратите». «Остановите». Не знаю, смогу ли я, брат Копланд. даже не подходите ко мне с этим. Вы все можете в укрепляющем вас Христе. Да вы, да, вы можете. Да, вы можете. Да, вы можете выполнить свою часть, которая заключается в том, чтобы переложить заботы на Бога, не спровергать замыслы и принять всякое помышление в послушании Иисусу Христу. Нет, нет, нет, нет. Ты не вложишь это в мой разум. Я отказываюсь заботиться. Я переложил эти заботы на Господа. Позвольте, я вам кое-что покажу. Вы скажете, «Брат Копланд, могу ли я посмотреть ваш конспект проповеди? У меня нет его». Я не сказал, что его не было. У меня его нет. Я его отдал. Дьявол захочет прийти и поговорить с вами об этой заботе. Он захочет прийти и поговорить с вами о том, долге, о боли, о болезни, о немощи, о браке, о работе, об экономике. Не говорите с ним об этом. Скажите, «Нет, нет, нет, нет, я отдал это Иисусу. Если тебе хочется с кем-то поговорить, поговори с ним». «Я противостою тебе, дьявол. Убирайся от меня. Убирайся с этим из моей жизни. Ты не проникнешь с этим в мой разум. Я тебя не пущу туда. Ты не войдешь. Нет». Вы заметили, как быстро он вернул мне мой конспект? Он мой. Когда вы приходите к Господу и снова начинаете беспокоиться, он тоже сразу же возвращает это вам. Вы заварили эту кашу. Если вы хотите это нести, вы можете. Но если вы это сделаете, это будет противоречить Божьему Слову. Отдайте эти заботы Ему, и не возвращайтесь, чтобы забрать их обратно. Не впадайте снова в отчаяние. «О, мне нужны деньги, чтобы оплатить этот счет! О, Боже, помоги мне, помоги мне, помоги мне!» Замолчи, Иов. Поднимитесь из этого состояния. Когда дьявол подбирается к вам, вы можете сказать, «Посмотрите, я отказываюсь заботиться». «Я не забочусь, у меня нет забот». «Я возложил свои заботы на Иисуса». Однажды к Смиту выглись После большого собрания подошли. О, каким он был человеком веры! К нему подошли с пачкой счетов, которые надо было оплатить за проведение этого собрания. Ему вручили эти счета и сказали, что вы будете с этим делать? Отдавая ему эти счета, они его совсем не понимали. Он всегда молился и перекладывал заботу на Господа, но они ничего об этом не знали. Он сказал, поговорите об этом с Богом, и ушел. Это были счета за аренду здания, и он сказал, поговорите об этом с Богом. Они не знали, что он делает. Но он не хотел нести эту заботу. И не прошло трех или четырех дней, как пришла вся необходимая сумма. Он пошел и оплатил все счета. Аллилуйя. Именно так работает благословение. И так работает забота. Просто скажите дьяволу, ты даже не представляешь, насколько меня это не беспокоит. «Я отказываюсь касаться этой заботы». Не говори мне о заботе. Если ты хочешь поговорить с кем-то об этой заботе, поговори с тем, кто берет у меня все заботы. Его зовут Иисус. И последний раз, когда ты с Ним разговаривал, ты хорошенько получил. Если ты настолько глуп, пойди поговори с Ним об этом. Говорю вам, все начнет получаться, все начнет собираться. Это уже было готово все это время, но связь была нарушена, связь веры, поскольку вы постоянно несли эту заботу сами, вместо того, чтобы возложить ее на Бога. О чем мы здесь говорим? О том, как поддерживать эту стену благословения, сохранять ее, отказываясь беспокоиться, отказываясь нести эту заботу. О чем мне беспокоиться? У меня нет забот. Это и называется... Облечься в смиренномудрие, в смирение. У меня нет забот. Он мой Господь. Он мой Спаситель. Он мой Мелхиседек. Вы вынесли что-то для себя из сегодняшней проповеди? Давайте встанем и прославим Господа. Скажите вслух. Скажите «Я верующий!» «Я благословлен!» Я не проклят, я благословлен. Я благословлен при входе. Я благословлен при выходе. Я благословлен на поле. Я благословлен в городе. Я благословлен. Я, благословлен. я даятель. Я не тот, кто только берет. Я не беру в долг. Я благословлен. У меня нет забот. Тот, кто во мне, больше того, кто в мире. Я силен в Господе и в силе Его могущества. Тот, кто во мне, больше того, кто в мире, Он силен обогатить меня всякой благодатью. Я принимаю это. Я принимаю благодать. Имя Иисуса. Я благословлен. Я благословлен. Я хочу, чтобы вы прямо сейчас, свое мышление, взяли в руки то, что пытается оказать на вас давление. То, что пытается принести вам заботу. И я хочу, чтобы вы представили, как вы перекладываете это на Бога. Именно это в Писании нам сказано делать. Там сказано, возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. А теперь начните провозглашать, что благословение Господне работает в вашей жизни прямо сейчас. Послушайте меня. Вы можете изобиловать в благодати Божьей. Вы можете изобиловать. Что это означает? Это означает, что вы можете в ней возрастать. Вы можете процветать в этом. И такая благодать — это то, что Бог дал вам через Иисуса Христа. И частью ее является ваша способность подняться над нищетой болезнями, потому что все это в проклятии. И как многие из вас знают, каждая пятница на передаче «Победоносный голос верующего» является днем пожертвования. Я прочитаю вам шестой главы послания к Галатам. К этому месту Писания часто обращается мой дедушка, когда принимает пожертвования. Итак, Галатам, 6 глава. Там сказано, «Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим». Не обманывайтесь, иначе говоря, можно сказать так. Не заблуждайтесь. Больше не заблуждайтесь на этот счет. Не заблуждайтесь насчет чего? Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Это можно применить ко всему. И сегодня я хочу применить это к тому, как мы даем, как мы сеем. Если эта передача была для вас благословением, и другие служения были для вас благословением, то вы захотите участвовать в этом и стать партнером с ними, таким образом, каким многие из вас уже являются партнерами с миссией Кеннета Копланда, и мы благодарны вам за это. Вы захотите присоединиться к этим служениям, к тому плану, видению, которые Бог изложил перед ними, в том, что они должны сделать. И это местописание, на основании которого вы должны стоять, говоря, «Господь, я сею это семя, я верю, что получаю на основании твоего слова». «Отец, я благодарю за даяние от наших партнеров и друзей». Господь, мы принимаем это. Мы принимаем это в смирении, но мы принимаем это с дерзновением, зная, что Ты призвал нас в такое время в Царство Божье. И сегодня мы приступаем с дерзновением к этому призванию во имя Иисуса. Я благодарю Тебя, Господь, за стократный урожай, который уже действует в них на основании Твоего Слова. Спасибо Тебе за это во имя Иисуса. Если кто-то смотрит нас по телевидению или интернету, и вы смотрите нашу передачу «За пределами Соединенных Штатов», Ваше пожертвование остается в том регионе, в офис которого вы его посылаете. И, партнеры, мы хотим поблагодарить вас за то, что вы являетесь частью этого служения. Слава Богу за вас. Пойдите на выходных в церковь. Будьте частью церкви, в которой верят Библию, проповедуют об Иисусе, живут верой. Аминь. Это Джереми Пирсонс напоминает вам, что Бог любит вас. Мы любим вас. И Иисус – Господь.